Как говорили на Востоке, обезьяна сильнее муравья. Муравей маленький, он хотя и сильный, но все-таки даже поднимая больше своего веса, это все равно мало. И поэтому обезьяна по факту и по размеру сильнее муравья. Так вот, что советуют на Востоке. Придумай себе обезьяну. То есть, когда ты что-либо делаешь, и у тебя наступает состояние муравья, когда ты маленький, мало с чем можешь справиться, ты один муравей, не в муравейнике. Ваша задача придумать ту самую обезьяну, которая поможет муравьям, которая будет сильнее муравья. Это и есть ваш выход из затыков какой-либо проблеме. Придумайте себе эту обезьяну. И следуйте за своей этой обезьяной. Не надо ей становиться, не надо становиться муравьем. В данном метафоре муравей – это а, та преграда, которая у вас возникла в работе, например, в отношениях, в какой-либо сфере, может быть, здоровье. А, и ваша задача – придумать обезьяну, которая съест того самого муравья. И, возможно, сначала не получится придумать целую обезьян. Вы будете придумывать каждый раз что-то круче, чем муравей. Но рано или поздно вы точно сможете придумать обезьян, которая сможет преодолеть те препятствия, которые скрываются в муравье, а, возможно, просто съесть его. И ваши трудности и проблемы разрешатся. Муравей сильнее обезьян. Придумай себе мою обезьяну.